Всем привет! Для сегодняшней самоделки нам потребуется Полевой транзистор, подойдет абсолютно любой Светодиод Резистор с сопротивлением 4,7 кОм USB штекер, также может быть абсолютно любой, в моем случае жесткий И подходящий корпус В моем случае это корпус от микрофона наушников для начала с помощью напильника удаляю выступающие части. В них нет необходимости. Имеющееся отверстие рассверливаю сверлом 3 мм. Именно в этом отверстии будет установлен светодиод. Устанавливаю, устанавливаю светодиод и дополнительно фиксирую его клеем. Сразу же приклеиваю и небольшой отрезок пластика для того, чтобы закрыть отверстие, в котором нет необходимости. Продеваю провод штекером USB в отверстие и произвожу монтаж согласно схеме. И закрываю, закрываю, закрываю все верхней крышкой. Подключаю устройство к пауэрбанку, я думаю многие уже догадались, что это такое. Данное устройство представляет собой индикатор скрытой проводки, самый простой, который может быть. На камеру плохо видно, но светодиод светит довольно ярко. В чем основное преимущество этой самоделки? Основное преимущество в том, что она позволяет довольно точно определить место расположения провода, находящегося под напряжением. То есть, как можно заметить, достаточно буквально чуть-чуть отвести от, от провода и светодиод гаснет конечно данное устройство не способно определить проводку на очень значительной глубине но для домашних бытовых так сказать целей ее вполне достаточно разумеется в качестве источника питания может использоваться не только powerbank но и обыкновенный телефон Просто Необходим переходник, которого у меня сейчас под рукой нету. Собственно, эта самоделка так и задумывалась. Для работы совместно с телефоном. Бросил в ящик с инструментами и тягаешь. Телефон-то всегда под рукой. Источника питания нет. Соответственно, устройство, можно сказать, вечное. До новых встреч. На посран. Пока.